Алхамдулиллахи раббигаламин, и усал и усалм и المرسلين محمد بن عبد الله الصادق لامين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه Великим, великим побуждением к женитьбе является то, что это является суннатом всех посланников. Это суннат всех посланников. Это «Мин сунанил мурсалин», как Аллах Таля, сказал, «Валякод арсална русулам мин коблике, ваджаальна лахум азваджа, вадуррия». Смотрите, «Валякод», и мы непременно посылали посланников до тебя, о Мухаммад, и даровали им супруг и потомство. «Ваджаальна лахум азваджа, вадуррия», и даровали им супруг и потомство. Также Ибрахим, алейхиссаляту вассалям, сказал «Рабби габли минасалихин». Смотрите, Ибрахим, алейхиссаляту вассалям, говорит, дуа делает, к Всевышнему Аллаху, субханаваталя, взывает Ибрахим, алейхиссалям, и говорит Робби, о мой Господь, габли, дай мне минасалихин, дай мне праведное потомство». И мы даровали его «Гулям, бигулямин халим». Выдержанным, выдержанным мальчиком. Дали ему смиренного, смиренного, выдержанного мальчика. Далее, Аллах спонталя говорит, «Ва таала Аллаху та'аля, гуналика даа Закария Роббаху». Смотрите, здесь Закария взывает к своему Господу. Делает дуа. «Каля Робби габли милля Он говорит, «О мой Господь, дай мне». От тебя, зур'ятан таиба. Он говорит, дай мне, одари меня, от тебя, о Аллах, потомством прекрасным, таиба. Иннаки самею да, поистине ты слышащий мольбу. Иннаки вот эти надо дуа обязательно запомнить, заучить и прям через них взывать. О, родители, слушайте, первое наставление что нужно вот как пророки взывали как посланники как Ибрагим алейхиссалам или Закария как говорит и вот это даже добавку не забудьте иннакасамилдуа поистине ты слышащий мольбу это называется тавасуль прибегать к Аллаху субнаваталия через Его прекрасные имена то есть когда ты говоришь поистине ты слышащий мольбы и потом говоришь Дай же мне от тебя, дай же мне, а дари же меня потомством благим, прекрасным, и на кесами отдуа, инна кесами Или ты слышащий, услышь меня, услышь мои мольбы, ты видящий, ты знающий. Вот это называется Талассуль через прекрасные имена Всевышнего Аллаха Его. Сыфаты. Значит, вот так мы должны взывать к нашему Господу Всевышнему Аллаху Субхану. Далее Закария, смотрите, в другом, другой пример приводит Аллах Спанталя. Закария Аляхисалятуасалям говорит, и и". Поистине я опасаюсь опасаюсь родственников своих. Родственников, которые после меня будут. Которые придут после меня. Миварай. Уаканатимра от якар, и также моя жена, она бесплодна. Фахабли миллядунка, уалийя, дай же мне от тебя, наследника. Фахабли миллядунка валия. Вот также мы должны. Хабли миллядунка валия, дай мне от тебя, о Аллах. Дай мне от тебя, увалия, увалия, дай мне от тебя, валия. Мне от тебя валия. валий я. это э, наследник я рисунивая рисумин то есть он унаследует уже мирас, мирас наследство я ярисумин али то есть от меня от ля он наследство получает уджальгу радби радыя. и сделай его сделай его о мой господь рады я угодник чтоб ты был доволен смотрите его еще нету но Закария просит его Просит ребенка и еще говорит, и сделай его еще роды, чтобы ты был доволен, чтобы он был угодным. Я Закария, о Закария, иннану ну кабигу лям. Мы тебя обрадуем мальчиком. и Исмху Яхья. Его имя будет Яхья. Лямнаджалляху минкоблю самия. Поистине до, до этого мы никого не называли таким именем. Не было такого имени даже Яхья. Это Яхья, сын Закарии. Как наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, тоже Мухаммад. До этого не было такого имени. А теперь, по милости Аллаха, самое известное имя в мире. аль Далее. Когда Муса, алейхи салляту вассалям, убежал от фараона, от преследования его, он прибыл в одно поселение. И там был ар-раджель Благой, праведный человек, у которого было две дочери. Что же сказал этот праведный человек? Ва-каля ар-раджель ас-салих Он сказал. И не уриду ан-унки хака и хадабнатай гатайн. Я хочу тебя поженить. Никак, чтоб, чтобы был между тобой и одной из моей дочерей. Одной из этих двух дочерей. Алянта Джурани Самания хиджач, Но при условии, у нас будет условие, что ты нанимаешься на работу ко мне на 8 лет. если ты сделаешь 10 лет то это от тебя. Это от тебя будет благим делом. То есть... Я тебя прошу на 8 лет, но если ты сделаешь 10, это будет, по отношению ко мне, будет хороший хайр, благодеяние. Я не хочу тебя оставить в затруднительное положение. Сатаджидуни иншаллаху минас говорит этот человек, этот отец двух дочерей, он говорит, ты меня найдешь иншаллах, иншаллах, с дозволением Аллаха, минас не хочу затруднять тебя, и ты найдешь меня праведным, из числа праведных. Муса соглашается, он говорит, хорошо. Он говорит, хорошо, это между мной и тобой. А Какой бы я один из этих двух сроков не выполнил, то есть если я выполню какой-то один из этих сроков, то не должно быть никакого по отношению ко мне не должно быть никакой вражды, никакого притеснения. Я вот 8 лет или 10 лет, я выполню, но дальше не нужно на меня что-то еще больше Поверх этого договора между нами не надо ставить, давай еще год, давай еще чуть-чуть, давай вот это еще, давай вот то. Нет, никакого не должно быть после этого принуждения. Хорошо, хорошо. У Аллаха, аляма вакил. Поистине. Аллах, супанавата, То, что мы говорим с тобой, то, что мы с тобой заключаем, вакиль, Он свидетель, он покровитель. Все. Договорились, договорились. Хорошо. А в этих аятах Аллах, супанавата, говорит о том, что отец двух дочерей предлагает в жены муси одну взять из своих дочерей. Говорит, возьми. Значит, Муса взял. У Муса была семья. У Муса была супруга. Так же, как и у Закарии была супруга. Так же, как у Ибрахима. Две супруги было. Ля-иляха, илля-ллаху. У Абхурайры, это рады Аллаху ангу, а не Наби, салли что от Абу Хурайры, ради Аллаху ангу, что Расуллелла, салли алейхи вассаляма, сказал, Сулейман, сын Дауда, сказал, я непременно Этой ночью обязательно обойду 70 своих жен, и каждая из них забеременеет. Забеременеет И родит всадника. И родит всадника. Кули Фарисан. Тахмелю кульду имратин фарисан. Смотрите, фарисан всадника, который который будет, будет сражаться на пути Аллаха. Потому что Сулейман, пророк Сулейман, он любил военное искусство, военное дело, он любил. Очень сильно любил. Он любил армию, он любил коней боевых. Он любил сражаться на пути Аллаха. Пророк, смотрите какой. И в его подчинении огромные войска были. Армии. Ля -илях -илях -илях. Такие войска, которых сейчас, даже сейчас нету, ни у одного государства. Такая сила которой нету сейчас ни у Америки, ни у России, ни у Ирана, Израиля, ни у кого. Нету такой армии, которая была у Сулеймана, сына Дауда. Что же он говорит? Я непременно этой ночью 70 женщин обойду, 70 своих жен. И каждый из них родит всадника, который будет сражаться на пути Аллаха. Ля -ля -ля -ля -ля. Смотрите, какие намерения делали пророки. Факул аллягусахибуху, его товарищ сказал ему, Инша Аллаха, Иншаллах, Инша Аллах, если будет довольство Аллаха, однако сулейман не сказал этих слов, уалям тахмиль И никто из его жен не забеременел, кроме одного саакта, который сат, у которого половина тела, половина тела упала. Отпала. И Расулла, Аллах, саллаху алейхи вассаляма сказал, фи Если бы он эти слова сказал, Инша Аллах, то они бы сражались бы на пути Аллаха. В других риватах пришло, что 90, смотрите, пророк Сулейман, алейхиссалям, 90 жен за ночь обходил. И это более достоверно. Также в других риваятах, Пришло, что «Валям талит минхунна, или мраатун нисфа инсан». Половина человека родила она. Одна из жен. жен. Риваятов очень много. Кто-то говорит 60, кто-то говорит 70, кто-то говорит 90, кто-то 99, кто-то 100, говорит женщин. Разные риваяты. Кто-то говорит часть 60 свободные, остальные пленницы, наложницы или наоборот. Но это уже разногласия среди риваятов, среди сообщений, которые дошли до нас. Также от Анна Сабдумалика, рада Аллаху Ангу, пришло от Анна обнумалика что он сказал. Пришли три человека к домам пророка, жен пророка Мухаммада, салям, они спросили про его айбадат. Что про его айбадат они и спросили, про поклонение пророка. Салли-Аллаху алихи Васалима, когда же им сказали, как поклоняется Расулю, Ла, они посчитали, что они очень мало поклоняются Аллаху Спанаваталя. И сказали, ⁇ Уайнананаху минаннабии ⁇ где мы? Где мы? Уайнананаху минаннабии ⁇ по сравнению с пророком Мухаммадом, салли-Аллаху «И ему еще было прощено то, что до, и то, что после». Один из них сказал, «Амма ана фаинни усолли абада». Значит, я буду с целыми ночами молиться, постоянно ночами молиться. Другой сказал, Анасуму суму аддагра вала Я буду поститься постоянно и не буду разговляться. То есть не буду пропускать ни одного дня. Коля Ахар другой говорит, она ата зелениса. Фаля то заводю абадан. Я никогда не женюсь. Все. Фаджар Расуль, саля Аллаху салям к ним пришел он и сказал, антму лядина культум кеда когда? Это вы, те, которые сказали то-то и то-то? Ама -то? клянусь Аллаха. эни ахшакум лилляхи ваткакум Поистине истине, я больше вас боюсь Всевышнего Аллаха Спанаваталя. И более набожный по отношению к Аллаху От Откаком. Однако, лякини, а самого я и сыям делаю, и пощусь, и разговляюсь, У Аусаллива Аркут, и молюсь, и сплю. У Атазаву и женюсь на женщинах. А тот, кто... Фаман Рогиба Ансуннати. Фалей Саминьни. Фаман Рогиба Ансуннати. Фалей Саминьни. А тот кто от моего сунната отстраняется, отказывается. Фалей Саминьни. Имамбухари и муслим приводят этот хадис. Итак, из вышеперечисленных аятов и хадисов мы узнали то, что... Это и суннат, суннатов пророков. Пророки женились. И мы привели аяты, где Закарий, алейхиссалям, как дуа делал, как просил. Несмотря на то, что его жена бесплодная, старая была, он все равно просил у Всевышнего Аллаха, субханава тааля. Просил на первый взгляд невозможное. И жена его даже то же самое не верила говорил как и он тоже говорил что она бесплодна но просил Всевышнего Аллаха СубханаЛла о невозможном на первый взгляд но для Аллаха СубханаЛла нет ничего невозможного нет ничего невозможного также Ибрагим Алейхиссалям просил Габли габ, габ Габ дай мне дай мне Габ Габли дай мне также смотрим, что Расуль Аллах, Аллаху, говорит Уана она от ниса». Уата ниса», говорит Расуль Аллах, Аллаху, «А я женюсь на женщинах». Муса, алейхиссалям, сказал «Хорошо, я соглашусь. Восемь лет или десять лет я буду у тебя». Все. Женился, жил, работал, отработал. И забрал свою семью и дальше пошел. Ля илляхейляллах. Ля Сулейман алейхиссалям. за одну ночь обходил 60, 70, 99, 90, 100. Ля Женщин. Значит, первый урок, что жениться это из сунната, из сунната пророков и посланников. بارك الله فيكم واجزاكم الله خيرا خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك